Приветствую вас, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Work and Life, и с вами я его ведущий, Антон Белюк. Канал Work and Life ⁇ это канал, рассказывающий о жизни и работе за границей, обо всем, что с этим связано. Конкретно на данный период времени я нахожусь в Республике Польша, сам здесь работаю с варщиком и параллельно веду свой видеоблог, в котором показываю и рассказываю условия труда и проживания здесь. Конкретно в сегодняшнем выпуске. Я хочу вам э, показать и рассказать о, об одной актуальной на данный момент вакансии в Польше. Эта вакансия находится в городе Миколов. Работа э, на заводе по сбору автомобильной электропроводки. В общем, в этом выпуске вы увидите условия труда и проживания на актуальной действующей вакансии в Польше, а также в конце еще зачитаю вам список, опять же, актуальных и действующих вакансий. То есть там будет все без всякого обмана и кидалово. Так что никуда не отлучайтесь и приятного вам просмотра. Ну а вот сам завод по производству автомобильной электропроводки. Польша. Это главный вход здесь, я понимаю. Значит сам завод находится в городе Микулов. Задача рабочих на этом заводе это сбор электропроводки по шаблону или цвету, закреплять провода, изолировать необходимые области, вкладывать для последующей передачи по конвейеру. Значит, требования кандидату. Мужчины и женщины э, до 50 лет без опыта и квалификации. Часы работы минимум. Работать 8 часов в день. Э, можно и по 12 часов. При желании можно работать гарантированно 250 часов в месяц. Оплата 9 злотых в час. Нетто. При наличии сертификата резидента оплата составит 10 злотых в час жилье предоставляется, и скоро вы увидите условия проживания, так что не переключайтесь. Вот так работают люди на заводе Язаки, завод по производству автомобильной проводки. И сам хостел, и соответственно условия проживания, в которых живут рабочие с этого завода и не только. Живут здесь по 3-4 человека в комнате. Сам хостел находится в городе Хожув, и это в принципе неподалеку от самой работы. видели своими глазами, еще раз повторюсь, вакансия на данный момент актуальная, и сейчас вам засчитаю еще несколько актуальных на данный период времени вакансий. Вот это вакансии через фирму. Олег Седлецкий работает на эту фирму, человек, через которого трудоустраивался сам в Польше на работу сварщиком. То есть фирма предоставляет официальное трудоустройство, трудовой договор, медицинскую страховку, есть возможность сделать э, воеводское разрешение на работу или карту побыту. Жилье от фирмы или работодателя может быть платным. Уточняйте перед выездом обязательно. Э, ну что ж, поехали. Актуальная вакансии. Э, локализация без кабаля. Э, упаковка продуктов химии. Э, Стикеровка товара после упаковки. Требования к кандидату. Мужчины от 18 до 50 лет. Без опыта и квалификации. Часы работы. Минимум работать 8 часов. Можно по 12 часов. Плата 10 злотых в час. Желательно наличие, э, наличие водительских прав. Категории B. Жилье предоставляется. так дальше, Локализация Варшава. Количество людей один, Шлифовка готовых элементов после сварочного процесса. Требования к кандидату. Мужчина до 50 лет без вредных привычек. На рабочее время минимально 8 часов. Максимально есть возможность работать то есть и по 10-12 по часов. Оплата 10 злотых в час нет. Наличие прав в категории B, жилье предоставляется. Локализация им условий с ипольжем. Складирование упаковка автомобильных запчастей. Требования к кандидату мужчина до 45 лет рабочее время минимум 8 часов максимально по желанию то есть можно работать как я понимаю сколько захочешь оплата 9 злотых в час нет то желательно э, желательно наличие прав категории Б. жилье предоставляется следующая вакансия э, локализация находится город гливица ну, Люди требуются задачи покраска стен в отдельных номерах. Требования кандидату. Мужчина до 50 лет без вредных привычек может приехать вместе с горничной. Есть работа для, для, для двоих. Рабочее время минимальное. Время работы 8 часов, максимально 10-12 часов в день. Это специальность маляр-специалист. Повар в ресторан, город-любленец. Задача профессиональные навыки для самостоятельного приготовления различных блюд. Требования к кандидату. Мужчина или женщина от 20 до 50 лет, наличие образования повара обязательно. Рабочее время минимум 8 часов, максимум 10-12 часов. Оплата 15 злотых в час, нетто. Жилье предоставляется. Так. Идем дальше. Производство паркета. За, э, в общем, задача. Работа по цеху на линии. Без особых навыков и квалификаций. Берут людей. Требования к кандидату. Мужчина от 18 до 50 лет. Рабочее время минимум 8 часов. Можно работать по 12 часов. Оплата 10 злотых в час нетто желательно наличие прав категории б жилье предоставляется в общем ну пока что на этом все в плане защитки вакансий более подробно о вакансиях и вы сможете узнать в группе в фейсбуке группа олега седлецкого Проверенный человек, надежный. Я оставлю ссылку на его группу в описаниях под этим видео. Также я вам хочу сказать, что условия проживания постоянно могут меняться. То есть, если вас где-то поселят, это не значит, что уже с концами фирма периодически ищет все новые, там, по вашему желанию, более лучшие условия проживания. Если вас не устраивает эта вакансия, фирма будет вам искать другую вакансию, то есть фирма, на которую работает Олег. Я сам через эту фирму нашел достойную работу, поэтому и вам советую, в общем, обязательно заходите на группу Олега в фейсбуке, там будут его номера, звоните, общайтесь, уточняйте, все вакансии актуальны, именно на данный момент, обязательно уточняйте еще раз актуальность вакансий перед выездом. Вы сейчас можете видеть на своем экране в нижней его части номер, мобильный номер Олега, польский на который вы можете позвонить прямо сейчас, записав его или прямо с экрана, набрав вот, ну а на этом я закругляюсь всех из вас, кто заинтересован в работе и жизни за границей в частности в Польше обязательно подписывайтесь на мой канал здесь вы сможете найти свежие вакансии, вакансии все актуальные, также там будут подробные описания и видеообзор условий труда и проживания на этих вакансиях. Ну и многое другое интересное, связанное с жизнью и заработком за границей, вы сможете увидеть на моем канале. Так что не забывайте ставить лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. Делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Обязательно пишите в комментариях под видео вопросы. Любые, если таковые возникли в ходе просмотра данного видео. Ну а ссылочки на мой канал сейчас можете увидеть в верхней части вашего экрана. С вами был Антон Белюк. До скорых встреч, друзья.